Так, всем привет Пришла посылка Заказывал зарядное, зарядное устройство для аккумулятора Автомобильного аккумулятора э, Поскольку Заказывал у китайца Но они были на складе в Украине Пришло за два дня Два дня <зарядное> Это довольно быстро Скажем так для AliExpress. Э, стандартное такое как Многие видели, у меня знакомые покупали, очень довольны. Вот такая вот штука. Ну, инструкция, как всегда, читать будем потом. Так, вот такой вот. Сейчас включим, посмотрим. Для, вот видите, для разных видов аккумуляторов меня больше интересует вот этот АГМ гелевый. У меня на автомобиле старт-стоп система и там вот такой именно такой аккумулятор типа как необычный ну поставлю на зарядку посмотрю что покажет она мне инструкцию как пользоваться и как как бы разбираться это все буду тоже либо видео смотреть либо инструкции читать ну сейчас первое включение Так, чтобы виднее было. Вот так Так, что это? О, кулер включился. А, Что-то там типа заряжает. Ну, это... Так... А вот, это переключение. Вот это, это мой. Так. Ну, такое. Довольно не хлипкое. Крокодильчики неплохие. Вот, снял минусовую клему. Можно снять плюс и минус. Я снял только минус. Пошла зарядка. Выбрал режим agm гель Такой же, как вот здесь написано АГМ на аккумуляторе. Ну, пишет, что вот 17 градусов, я так понимаю, это зарядка. 8,6 ампер он дает и заряжает перед этим было 12,1 после простоя посмотрю сколько будет после завершения зарядки вот прошло буквально минут 10 температура 20 уже я так понимаю зарядки 8,6 как и было 13,3 было 13,1 так прошел где-то час э -э вот, вот что показывает уже 1,9 ампер температура зарядки вот, 14,6 ждем дальше итак прошло где-то 3 часа <coughs> вот показатель 1,4 ампера 14,6. Все тоже. Ждем конца. Завершение Итак, спустя 5 часов. Что у нас здесь? Раньше было 40, уже 60 здесь показывает. И 1,2 ампера подает. Ну, будем ждать. Будем ждать до утра, чтобы посмотреть, чтобы 100 уже показало полностью. Итак, вот. Прошло где-то 5 или 6 часов. Оф. Все зарядилось. Ну, часот часов, я так понял, включается. Что-то там дозаряжает. И снова выключается. Ну, буду, буду отключать. Ссылка на товар будет под видео в описании. Смотрите, переходите. Всем пока!